Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте прежде всего поблагодарить организаторов этой секции за возможность сегодня принять участие в ее работе и поделиться нашим опытом, опытом онкогинекологов в выполнении тазовой лимфоденоктомии. Тазовая лимфодиссекция, если говорить о терминологии, в нашей онкогинекологической практике мы прежде всего называем этот этап операции как «выполнение тазовой лимфодиссекции». И если посмотреть сегодня о той зоне, которая объединяет нас колоректальной хирургией, для колоректальной хирургии этот объем операции носит название латеральная лимфодиссекция или латеральная диссекция или латеральная лимфоденоктомия. Тазовая лимфоденоктомия в целом это один из наиболее частых этапов хирургического лечения пациентов с онкогинекологическими заболеваниями. Раком эндометрия, рак шейки матки или больные раком яичников. Следует отметить, в нашей практике метастатическое поражение лимфатических узлов является ключевым фактором и ключевым моментом, который определяет не только прогноз заболевания, но в целом это ключ к определению комбинированного лечения онкогинекологических заболеваний. Если говорить сегодня о критериях тазовой лимфоаденоктомии, прежде всего мы считаем границами выполнения этого операции – это латеральная, медиальная граница, это внутренняя подвздошная артерия и умбиликальная артерия, это латеральная граница, которые мы считаем границу генитофеморального нерва, это проксимальная граница, граница общей подздошной артерии на уровне бифуркации наружной и внутренней в месте пересечения с мочеточником. Это каудальная граница, зона огибающей вены. Если говорить об объеме лимфодиссекции в этой зоне, прежде всего это связано с удалением общих подздошных лимфатических узлов, наружных подздошных лимфатических узлов, внутренних и запирательной группы. Наш опыт выполнения тазовой лимфоденэктомии на сегодняшний день нашим отделением за последние 10 лет составляет более 3000 операций. Мы используем стандартный объём, стандартный комплект хирургических инструментов, который, в которые входят возможности визуализации, возможности диссекции, электрокоагуляции и излечения удаленных препаратов. Мы используем стандартные, э, ла, э, стандартные тракары и э, точки введения, они продемонстрированы на этом слайде, это левая, правая подвздошная зона, надлобковая зона и видеосистема устанавливается в умбиликальной э, зоне. Особенностями, безусловно, являются наши пациенты, чаще всего это больные раком эндометрии, которые в 80% случаев сопровождаются коморбидными состояниями. Одно из них это экстремальные, экстремальные формы ожирения. Для этих пациенток мы всегда используем левое подреберье, считаем это наиболее безопасной точкой введения первых инструментов. И в дальнейшем технически мы практически используем всегда одну и ту же методику. Основа диссекции и выполнения операции в забрюшинном пространстве малого таза является хирургия интрафациальных пространств. И если говорить сегодня о э, тазовой лимфоденоктомии, то это, безусловно, работа в боковых интрафасциальных пространствах. А, паравизикальное пространство, параректальное пространство, э, илосакральное пространство и запирательная ямка. А, поскольку речь сегодня идет о технических особенностях выполнения тазовой лимфоденоктомии при онкогинекологических заболеваниях, мы хотели бы продемонстрировать те основные технические особенности, которыми мы, которые мы разработали в своем отделении и используем практически в каждодневной нашей практической жизни. Старт всегда начинается с пересечения круглой связки матки. После этого мы путем диссекции переднего заднего листка широкой связки матки выполняем диссекцию забрюшинного пространства. По диссекция заднего лиска широкой связки матки, идентификация э, мочеточника, идентификация внутренней подздошной артерии и умбиликальной артерии. И для того, чтобы определить э, э, границы лимфодиссекции, мы выполняем диссекцию латерального параректального пространства, или оно еще называет, называется по автору пространство лацку. Важный этап, поскольку он позволяет э, определить зоны диссекции и э, профи... Выполнить профилактику ранения мочеточников Следующий этап это диссекция медиальной границы лимфоденоктомии Медиальной границей мы считаем умбиликальную артерию и внутреннюю подздошную артерию Далее диссекция выполняется латерального паравизикального пространства это очень важно, это позволяет единым блоком выделить клетчатку жировую с лимфатическими узлами, идентифицировать важные анатомические образования, запирательный нерв, запирательные сосуды. В мы продолжаем диссекцию в каудальном направлении и выполняем диссекцию каудальной границы для тазовой лимфоаденоктомии. Здесь очень важно идентифицировать генитофеморальный нерв, ее каудальную часть, и а, выполняя диссекцию в, в, в, пупарт, в зоне пупартовой связки, а, диссекция выполняется в зоне вены циркумфлекса, огибающей вены. И для нашей, наших целей это является каудальной границей тазовой лимфоденоктомии. Далее продолжается диссекция вдоль наружной подздошной вены. И мы продолжаем диссекцию в направлении куперовской связки. После этого мы начинаем диссекцию латеральной границы лимфоденоктомии. Это граница, которая формирована генетофеморальным нервом, и де, выполняя диссекцию жировой клетчатки вдоль генетофеморального нерва и мышцы или абсоус, мы выполняем диссекцию бокового пространства, а, которое носит название «илиосакральное пространство». Это очень важный этап, поскольку он позволяет нам наиболее оптимально отделить блок жировой клетчатки с лимфатическими узлами от стенки таза, выполнить идентификацию запирательного нерва. Эта работа выполняется в этом пространстве, и она позволяет нам профилактировать сосудистые осложнения. Далее. Выполняя диссекцию вдоль или абсоуз, мы идентифицируем запирательный нерв. И отделяем клетчатку с лимфатическими узлами от внутренней запирательной мышцы, практически доходя до грушевидной мышцы. Таким образом, выделяя блок клетчатки, мы, по сути дела, уже начинаем работать с внутренней группой лимфатических узлов, в частности, группой запирательной ямки. Очень важна э, работа в этой зоне, поскольку она позволяет нам э, улучшить визуализацию и э, сосудистых образований, в частности бифуркации внутренней и, подздошной, и наружной подздошной вены. Ну и э, это, э, диссекция в этой зоне позволяет более эффективно выполнить диссек, диссекцию, и, э, удалив максимальное количество лимфатических узлов э, в, в этой зоне. Мы на всех этапах практически используем Два важных вида энергии Это холодная диссекция Использование биполярной коагуляции И ножниц Ну и как вы видите Мы также используем Ультразвуковую хирургическую энергию Которая позволяет эффективно Выполнить диссекцию За пространстве Следующий этап Это этап диссекции Проксимальной границы лимфоденоктомии Вы видите зону бифурка наружной и внутренней подздошные артерии. А, при, пересекаем а, блок лимфатических узлов на уровне общей подздошной артерии. А, если говорить о классификации лимфодиссекции в онкогинекологии, то тазовая лимфоденоктомия она соответствует первому уровню а, удаления а, тазовой группы лимфатических узлов. Далее вы видите, удаляется жировая клетчатка между сосудами, вдоль сосудов, проводится диссекция и фактически мы удаляем это единым блоком. Удаляются лимфатические узлы вдоль наружной подздошной и внутренней подздошной вены. И далее уже мы работаем в запирательной ямке, удаляется блок жировой клетчатки вдоль запирательного нерва и запирательных сосудов. Очень часто эту зону сопровождают различные сосудистые анастомозы, венозные, артериальные Мы стараемся всегда их сохранить, поскольку большая проблема для наших пациенток Это формирование в последующем различных осложнений Ну вот, таким образом выглядит финальная часть тазовой лимфоаденоктомии После выполнения диссекции в забрюшинном пространстве Несколько слов может быть об особенностях в хирургии за забрюшинном пространстве особенностях лимфодиссекции в практике онкогинекологии. Если вы посмотрите на данную публикацию, общая частота метастатических поражений тазовой группы лимфатических узлов составляет не более 11%. При этом следует отметить, что сочетание поражений тазовых лимфатических узлов и параортальные зоны составляют около 3 процентов пациенток и изолированные метастатические поражения в лимфатических узлах в парартальной зоне это менее 2 процентов вот такая локализация метастатических поражений лимфатических узлов при различных локализациях онкогенетологических заболеваниях, прежде всего, обусловлена анатомофункциональными особенностями лимфатического оттока матки. Напомню, может быть, для общих комментариев, нет специфического лимфатического оттока от эндометрия, от шейки матки. Как правило, это единая лимфатическая система и лимфатический отток осуществляется от средней и нижней трети матки по лимфатическим протокам широкой связки матки, так называемые латеральные лимфатические протоки, также Лимфоотток может осуществляться по воронкотазовым связкам, так называемые внеорганные э, лимфатические узлы, и э, фактически... Продолжается до около ренальной зоны. Чаще всего это локализация параортальных лимфатических узлов. А также крайне редко, но в то же время существует э, лимфатический отток вдоль э, круглых связок матки, когда метастатические проявления заболеваний могут проявляться со стороны э, паховых лимфатических узлов. В этой, связи, в этой связи, если посмотреть на опубликованные э рандомизированные исследования, выполнение тазовой лимфоденоктомии у пациенток с умеренным и низким риском метастазирования э практически не меняют, э не меняют э показатели онкологической выживаемости. И эффективность лимфодиссекция как, циторедуктив, как циторедуктивного этапа, она, конечно, является важный у пациенток с высоким риском метастазирования у пациенток с выпол... у этих пациентов выполнение тазовой и иногда параортальная лимфаденэктомия а, значительно улучшают показатели общей онкологической выживаемости. В этой связи, конечно, большая проблема для онкогинекологии – это не только выполнение тазовой лимфодиссекции, это прежде всего выявление локализации метастатически измененных лимфатических узлов. И э, если посмотреть сегодня на э, эффективность лимфодисекции с этой целью, то удаление большого количества лимфатических узлов, это более 20, э, заметно улучшают характер э, стадирования э, забол заболеваний, в частности рака эндометрия. И если посмотреть на рекомендации сегодня э, ФИГО, то э, морфолог нам должен, э, должен исследовать как минимум 12 лимфатических узлов, чтобы определить э, этот критерий определения статуса лимфатического узла. Но в то же время, конечно, низкий процент метастатических поражений в тазовых лимфатических узлах и большое удаление тазовых лимфатических узлов при лимфодиссекции, к сожалению, приводят к различным осложнениям наших больных в послеоперационном периоде. Это лимфокисты, это лимфостазы, ну и, к сожалению, в отдаленном периоде это лимфедемы. Поэтому сегодня, сегодня в практике онкогинекологов, в сообществе онкогинекологов, очень широко обсуждается вопрос детекции сигнальных лимфатических узлов с целью хирургического стадирования различных заболеваний. Прежде всего, это обусловлено необходимостью более точного определения пациентов с положительным статусом лимфатических узлов, а с другой стороны, это метод Методика позволяет улучшить функциональные а, результаты и исключить необоснованную полную лимфоаденоктомию и последующим развитием различных осложнений. Одним из наиболее широко э, обсуждаемых сегодня методик э, э, этого направления является использование флюоресцентной лимфографии. Э, э, принцип этого метода основан на использовании красителей, которые э, обладают лимфотропным э, эффектом и эффектом свечения в инфракрасном спектре луч лучей. Э, э, мы располагаем своим опытом использования этой методики, для этого индиционин зеленый. Он сейчас прошел перерегистрацию и является доступным для большинства клиник. Мы используем стромальную инъекцию в область шейки матки. И в последующем с интервалом диагностического окна около 7 минут мы выполняем детекцию лимфатического оттока уже интраоперационно. Выполняя диссекцию параметров мы уже в режиме реального времени видим специфическое свечение в инфракрасном спектре лучей и оно нам позволяет идентифицировать и выполнить биопсию лимфатических узлов, которые мы считаем первыми сигнальными лимфатическими узлами и в последующем это дает нам возможность более точно выполнить стадирование заболевания. Следует отметить, что мы используем для этих целей методику ультрастадирования, которая позволяет наиболее эффективно выполнить исследование статуса лимфатического узла, в частности, диагностировать микрометастатические проявления. И опубликованные данные на сегодняшний день позволяют практически э на 5% увеличить эффективность стадирования даже пациенток, казалось бы, с низким или умеренным риском метастазирования. Сегодня в большинстве широко обсуждается эта методика как стандарт для лечения, в частности, больных раком эндометрия. И уже фактически в этом году европейские рекомендации по лечению злокачественных заболеваний эндометрия содержат уже рекомендации использования биопсии сигнального узла как альтернативу лимфодиссекции и являются хорошим, эффективным методом оценки лимфатических, статуса лимфатических узлов и стадирования заболевания в целом. Сейчас эта тенденция прослеживается и для больных раком шейки матки, и уже существуют публикации первые использования этой методики для стадирования больных раком яичников. Глубоко уважаемые коллеги, сегодня мое выступление носит характер обсуждения техники выполнения тазовой лимфоденоктомии, может быть, принципов, подходов и обоснования этого этапа операции при различных локализациях. Я счел возможным сегодня не комментировать какие-то заключения, или делать выводы, поскольку, на мой взгляд, мы работаем в одной зоне, но понимаю прекрасно, что цели и принципы хирургии в этой зоне, они для колоректальных хирургов и для онкогинекологов отличаются. И, безусловно, уверен, что и мое выступление оставит определенные дискуссии, и если они появятся, я буду с большим удовольствием готов Активно принять в этом участие и позвольте еще раз поблагодарить организаторов этой секции за возможность поделиться нашим опытом выполнения тазовой забрюшинной лимфоденоктомии. Большое спасибо.